Говорим о азиатской теме, которая стартовала 20 марта, и сейчас перед экраном на экране вы видите заголовок. Мы находимся на сайте ZB Mega, где вы видите, что она представляет проект STF Token Wallet. Что такое ZB Mega? ZB Mega – это сингапурская дочка, сингапурская дочка крупного, крупной биржи под названием ZB. Что это за биржа ZB? ZB биржа ZB она входит в группу ZB, ZB Global. И сейчас мы находимся на CoinMarketCap. Ну, вы знаете этот ресурс. И смотрим рейтинг всех бирж мировых, где вы видите ZB Mega сегодня на момент записи этого вебинара на седьмом месте с объемом более чем 600, 600 Давайте я вот так вот увеличу чтобы это было видно у кого а, экран маленький на компьютере на телефоне zb мега а вы видите аж объем суточной суточной торговли это более 600 тысяч долларов и zb zb точка ком Входит в группу Б Global, да, и вот еще одна биржа, которая входит в этот же концерн, это ZBG. Сегодня на объем на этой бирже чуть меньше 600 миллионов. Он как раз варьируется между 600 и 800 миллионов долларов ежемесячно, ежесуточно, каждые 24 часа. Сегодня... ZBcom, zb.g входят в большую группу под названием ZB Global. И мы сейчас идем на сайт zb.mega, ZB Мега. Это сингапурская дочка, сингапурская дочка бирже ZB, которую мы сейчас видели на седьмом месте, то есть она в топ 10 находится в мировых рейтингах мирового рейтинга бирж. Какое предложение они выпустили на рынок 20 марта? Сегодня мы записываем, это 25 марта, то есть пять дней назад, они анонсировали и стартовали новый проект под названием CSCF Токен Wallet. Что это такое? Это мультивалютный кошелек, секунду, это мультивалютный кошелек, благодаря которому Который платит, который платит, за то, что мы не просто им пользуемся, а за то, что он, за то, что мы можем отправить свою криптовалюту в холд. Что значит холд? Мы отправляем, мы где-то храним. Поставьте, пожалуйста, плюсики, у кого уже есть криптовалюта, неважно по какой цене вы ее купили, просто поставьте цифру плюс или там, цифру 5, например, да, что вы когда-то купили в 16, семнадцатом или 18 и даже в 19 году купили. Теперь поставьте цифру плюс 6, те, кто понимает, что сегодня купленную криптовалюту, особенно даже если она, мы ее купили, например, кто-то купил биткоины по 15, даже по 18 тысяч, или там эфиры по 450, но не успели продать по 1400 долларов, а сейчас эфир стоит 135 долларов с половинкой, поставьте цифру плюс 6, кто понимает, что сейчас продавать криптовалюту невыгодно, то есть да, нужно подождать, пока она вырастет. Великолепно. Так вот, сегодня кошелек SF э токен Wallet предлагает инвесторам заходить эту крипту, которую мы все равно храним на других кошельках, и получать, э, заходить на этом кошельке и получать пассивный доход. Без абонентской платы, без плат за лицензию, без платы за подключение, без каких-то пакетов, без дополнительных расходов. Мы просто отправляем эфир, в данный момент эфир, а впоследствии еще 6 криптовалюты, биткоины, еус и остальные и получать от 8 до 18% пассивного дохода. Все это выплачивается равными долями ежедневно и выплачивается именно вот в этом SCF токене. Этот токен 20 марта стартовал с цены в 10 центов. И за 5 дней ажиотажа, которые, скажем так, сейчас на мировом рынке происходит. А Мы прям следим за этим развитием не только из СНГ, но и из Европы, с Азии, со всех стран, так как люди у нас есть в разных разных разных странах, и мы видим, какой ажиотаж сейчас происходит. И за 5 дней цена токена с 10 центов выросла до 1 доллара и 10 центов, то есть на 1 доллар выросла. Мы прогнозируем, что цена токена будет расти, и мы увидим это и 2 доллара, и 5 долларов, и 10 долларов, и уверен, что и 30, и 50. Почему? Потому что полтора месяца назад, в середине, в середине февраля, меня познакомили, мой друг меня познакомил с подобной моделью, которую запустили в мае месяце прошлого года южнокорейские коллеги. И за 10 месяцев их токен вырос с 40 центов до более чем 61 доллара. То есть, если вы посчитаете, 40 центов выросло в 60 долларов, это более чем 150 раз вырос токен. Но самое главное, не, не сколько денег сейчас это стоит, этот токен, а какое количество людей начали пользоваться год, год назад при приложением на котором есть кошелек с подобным предложением они первые кто сказали мы платим за то, что вы захолдите а, крипту у нас. И количество людей, которые сегодня активны, меньше чем за 10 месяцев, это больше 1 миллиона 700 тысяч. А, больше 4 миллионов скачивания. И а, южных а, вот, сингапурские товарищи, да, о которых мы сейчас говорим, сингапурская а, биржа ZB Mega, совместно с а, разработчиками а, Сев токен то есть кодинг они взяли успешную модель которая уже показала на падающем рынке 2018 года успехи взлеты более чем 150 в 150 раз рост своего токена но уже с биржей которая сейчас посмотрите делает в пределах 15-20 миллионов долларов товарооборота ежесуточно и за этой бирже ZБ мега стоят э, два монстра заБком и заbG общей сложностью э, того товарооборота объема в сутки у которых более одного миллиарда вот такие монстры сейчас вышли на, на мировой рынок и из Сингапура сейчас начали захватывать мир. Я знаю, что уже за эти пять дней подключились люди из десятка-десятка стран. И еще люди из десятков стран стоят в очереди, потому что сейчас на старте они запустили только 30 стран. Это количество стран, 30 стран, они планируют увеличить до, до 200. Сейчас в России уже есть первые люди, которые зарегистрировались, которые уже в течение трех суток подряд получают дивиденды, все работает, выплаты идут. В ближайшие дни, ну, максимум недели, обещают подключить стра такие страны, как Беларусь, Украина, Бельгия, Германия, Австрия и Казахстан. Вот. Теперь я сейчас переключу слайды. Теперь я а, перейду а, как раз не, непосредственно к предложению. Да, то есть а, этот а, умный кошелек, который платит за то, что мы холдим у них крипту, а, выплачивает а, пассивный доход. Первая выгода – это пассивный доход от 8 до 18%. Сегодня а, то есть минимальный вход а, от 100 долларов, то есть это где-то 0,8 эфира по сегодняшнему курсу. Uh, уже начиная с 4 эфиров, вы получаете более повышенный процент. Это да, 8% в месяц, абсолютно верно. Да, абсолютно верно. 8% в месяц, но равными долями каждый день вы получаете uh, доход. И, то есть от 4 эфиров то есть от, 6, от 550 долларов 12%, от 3000 долларов это 16%, и от 30 тысяч долларов это 18%. Дальше. Какая выгода еще для инвестора? Ну, это то, что очень-очень-очень важно. Вот, кстати, я сейчас доскажу. То есть для тех инвесторов, которые инвестируют более, ну, там, от 4 эфиров и выше, они участвуют еще в ежемесячной разда... раздаче аэрдропов. Вот 4, 4... 4... 4 топовых ما... монет, вы здесь видите, это тоже хороший подарок. Вот, проценты, которые делают скажем так, трейдеры и финансисты, вот, они зависят от рынка. Соответственно, ежемесячно будет предупреждение о процентах, которые они делают. Соответственно, платятся, выплаты происходит ежедневно. По московскому времени выплаты приходят в 24 часа ночи. Да, то есть э, первые выплаты через 3-6 часов, потом идут э, ежесуточно. Вот. Очень важный момент сейчас, смотрите, то есть э, выводить деньги можно в любой момент. Очень важный момент. Выводить деньги можно в любой момент, вот. но если вы вывели деньги э, до 15 дней, продержав, да, вы заплатите комиссию в 5%. Начиная с 16 дня э, комиссия на вывод составит 1%, что в принципе сейчас понятно. То есть э, этот кошелек э, суперфункциональный, да, то есть здесь э, и уровни безопасности, здесь э, все необходимые уведомления, о новости цифровых валют. Э, Служба поддержки, правда, пока на корейском языке и китайском. Вот, этот кошелек дает возможность иметь безопасные платежи, быстрый обмен. И это мультивалютный кошелек, то есть мы можем хранить на этом кошельке до 10 валют. Да, и там есть еще токены ERC-20. Кто, кто Что из собой представляют разработчики? Разработчики CodingFly. Это вот два персонажа, которые вы сейчас видите, Брюс Джанг и Рой Джанг. Ребята молодые, талантливые, оба были, скажем так, как это сказать, один из них вот был ведущим, то есть операционным, ведущим советником в китайском подразделении Apple, вот, другой, видите, послужной список, вот это все абсолютно реально. И вот дорожная карта, которую они предлагают. И благодаря этой дорожной карте мы видим, что ежемесячно, то есть, ну, сейчас мы понимаем, что ежедневно, еженедельно, ежемесячно, их токен будет расти. Их токен будет расти, потому что в апреле они анонсировали релиз Mastercard и Visa, в мае листинг биржи на фондовой бирже, 6, 6 месяца, это в июне, релиз новых игр в самом приложении. В июле месяце этого года будет первое крупное событие в Азии. Вот, и вы знаете, как проходит мероприятие. Как говорится, дорого, богато, сильно и с новыми усилиями после этого мероприятия по всему миру пойдет вторая волна. Представьте, что вы узнали сейчас о глобальном международном проекте «За». Раз, два, три, четыре, пять. Практически за пять месяцев до такого ну, крупного масштабного старта. Потому что сейчас мы только начали, мы просто все пионеры, а не на все сотовые операторы России приходят смс, только пока сейчас Мегафон и МТС. Но а, к, а, к, июню, к июлю месяца, да, то есть все будет... Очень круто, люди будут с доходами, с результатами, и кто-то может присоединиться, посмотреть сейчас, присоединиться позже, но... Мы понимаем, что нужно делать, как говорится, ку железа пока горячо. 11 -го месяца этого года, то есть в ноябре, запустится тестирование магазина Shopping Mall. 12 месяца, это декабрь этого года, листинг уже на международных биржах. И в феврале следующего года, то есть через год, через 11 месяцев, запуска и открытия Shopping Mall с использованием SCF токена. Видя, глядя на эту карту, дорожную карту, мы видим, что еженедельно, ежемесячно, ежеквартально тот токен, который мы получаем мы получаем в виде пассивного дохода, он будет расти. И это дает вторую возможность инвестору, который просто захолдил крипту и получает сначала там, от 8 до 18% в долларах на свою крипту, и если он сразу не меняет а, этот токен, а ждет роста, то есть он может сейчас там 1 доллар, через пару-тройку дней или недель а, токен может стоить уже 1,5, и 2, и 3 доллара. То есть это означает, что его доход увеличился в два раза в токенах и после этого фиксировать прибыль а, порциями. Мы понимаем, что для инвестора сегодня здесь двойной доход. Не просто пассивный доход от 8 до 18, но и за счет роста токена. Сегодня токен уже стоит 1 доллар 10 центов, 5 дней назад он стартовал с 10 центов. Поэтому очень скоро он будет 10 долларов, 20 долларов, 30 долларов, 40 долларов. Итак, какие еще есть возможности для тех людей, которые сегодня имеют понимание, уже знакомство, с криптовалютой, а, уже понимают, как это все работает. Эти все слайды есть в чате в, в нашим общем командам. Тот человек, который вас сегодня пригласил, он даст вам ссылку, и вы сможете попасть в этот а, чат из, и канал, и вы сможете скачать эту презентацию там. Какие еще есть возможности а, для тех людей, которые а, не только как инвесторы рассматривают эту возможность, они а, могут давать эту пользу а, сегодня, сейчас для своих знакомых, близких, друзей, а, может быть, даже незнакомых людей через интернет, потому что это сегодня абсолютно новое, сильное, свежее и очень выгодное предложение для инвестора. Получать не только пассивный доход от 8 до 18, но и получать доход от роста токена. И те люди, которые умеют э, уже рекомендовать, э, любят это делать, они могут сейчас воспользоваться э, Аффилей программы, то есть это м, реферальная программа на 10 уровней и даже, и даже глубже. Здесь вы видите, то есть вы получаете со второго по 10 уровень 10% от а, тех инвесторов, которым вы помогли завести кошелек, 10% не от входа, не от вклада, а 10% от дохода. Заметьте, что здесь нет никакой комиссии за приведенного человека. Здесь есть только а, процент дохода от дохода от инвестора. Соответственно, это достаточно хорошая работа, то есть объяснить, показать, помочь установить приложение, помочь завести кошелек помочь а, купить эфиры, если у человека нет эфиров, завести эту работу. За эту работу с первого уровня вы получаете 100% от дохода ваших а, лично приглашенных инвесторов, а, партнеров. И а, помогая им вы получаете со второго по десятый уровень 10% за каждый уровень по 10% от дохода ваших партнеров, ваших инвесторов. Для тех, кто сегодня более амбициозен, есть а, план карьеры и есть схема достижения и получения уже, если вы строите международные группы, я знаю, что сегодня у людей есть контакты по всему миру, и есть одна причина, очень сильная, за которую я благодарен моего другу Сергею, который рассказал мне полтора месяца назад об этой модели, и за три дня мы до старта узнали о вот этой сингапурской компании, которая сейчас использует эффективную модель. — Причина очень проста. Я понимаю, что 100 долларов — это вот минимальная инвестиция, с которой может человек стартовать и начать разбираться в криптовалюте, даже если для него это новая сфера. Это возможность открытия новых стран, таких как Индия, таких как африканские страны. И мы даже знаем, что у нашего вышестоящего партнера, который сейчас работает в Болгарии, живет в Болгарии, но не родился там, у него уже есть группа южноафриканских товарищей, и партнеров, которые с удовольствием подхватили эту идею, и то, что минимальный вход в 100 долларов, конечно, это очень-очень-очень нравится.